Приветствую. Вопрос о настройках остается актуальным, а именно о настройках чувствительности стрельбы. Ошибкой многих является то, что они думают, что поставят такую же самсу, как у про игроков и будут тащить. Чувствительность подбирается индивидуально. Да, не исключены совпадения, да, можно приспособиться, но а кому это нужно? Буду краток, не буду поднимать темы математических и физиологических решений и показывать настройки про игроков. Покажу самый простой способ новичкам, как подобрать свою чувствительность в игре, которым пользуюсь во всех играх и даже на ПК. На ПК проще, там есть калькулятор чувствительности мыши и конвертация для переноса чувствительности из одной игры в другую, например, с Warface Warzone. Возвращаемся к настройкам, заходим на полигон, открываем чувствительность и ищем чувствительность в режиме прицеливания. Примечание ниже, где чувствительность стрельбы, ставьте такое же значение, то есть при стрельбе будет такая же сенса. Итак, я ставлю на наугад или как у игрока, у которого, например, посмотрел 70% и начинаю водить за целью, вижу что мой прицел постоянно срывается вперед, то есть получается высокая сенса, прицел летит мимо цели, уменьшаю значение например до 40, возвращаюсь на полигон, пробую держать прицеле движущуюся цель, но теперь прицел срывается назад, отстает, то есть мне некомфортно, слишком низкая чувствительность, Поэтому я добавляю, например, еще десяточку. Проверяю, веду цель, уже лучше, но все равно прицел часто срывается и отстает. Повторяю, добавляю еще десятку, до 60. Трекаю цель и вот прицел комфортно держится на цели, Значит, оставляю значение 60. Конечно же, это грубый способ и я ставлю наиболее комфортную чувствительность. Опыт приходит со временем, и вскоре я подкорректирую ее. Только долгая игра тренирует опыт и даст четкое понятие, сколько вам необходимо. Этот метод я чередую со стрельбой. Усложняю, двигаюсь в одном направлении с мишенями. Потом в обратном направлении. Все эти упражнения, казалось бы, на простом полигоне, дают понятие о меткости стрельбы. Они задают начало, а уже сам бой, время и опыт дадут результат. Таким простым методом тыка можно настроить чувствительность поворота, чувствительность всей разной оптики. И все, что связано с чувствительностью. А как вы настраиваете? Пишите в комментариях. Всем хороших боев и главное удовольствие от игры. Пока.